Чао, Роджер. Си прилнто, о? This yes, this no. no? Can you pass me Скажи сказку про рыса на белом Как он белоснежке помог всем дномов отыскать. Или как красную шапочку от волка спас. Или распящую красавицу. Митсубиши Аутлендер теперь с новым семиместным салоном. Всегда есть место для главного. Митсубиши Моторс. Дома танцуют голодные люди? Закажи кейси. Баскет со скидкой 30% только в Delivery Club. Чтобы не столкнуться с тем, что ваш дом не достроит, покупайте квартиру без риска. На ЦИАН. Мама всегда с тобой, даже если она не рядом. Мама. Киндер. Для маленьких побед и больших свершений. «Нежность делает мир лучше». И «Джонсонс» стал лучше. Без сульфатов, парабенов и красителей. С удобными дозаторами и высочайшим уровнем безопасности ингредиентов. Нежность – это счастье, это любовь. Новый «Джонсонс». Нежность – это сила. Диван-кровать за 9999 без дополнительных условий в много мебели. Что? Новая хозяйка? Надо! Надо. Проблемы с кишечником устранить? Ага. Микрофлору восстановить. И кожу мне очистить. Лактофильтром – уникальный комплекс. Одновременно очищает организм, восстанавливает микрофлору, улучшая состояние кожи. Лактофильтр да. – для здоровья кишечника и кожи. Я знаю, что хочу. но фабрику мороженого. Чистая линия. Нереально вкусное мороженое. Почему женщины, торгующие в Инстаграм тортами, такие худые? где-то внушает недоверие к их продукции. Где логика? На ТНТ. Сейчас я куплю смартфон, а второй подарит мне Мегафон. На -на -на -на. Осенью в салонах Мегафона выгодно. При покупке Huawei P30 Lite дарим второй смартфон. Мегафон. Мицеллярные шампуни «Чистая линия» – это мягкая, очищающая формула, и польза природы для красоты волос встречай новинку мицеллярный шампунь с гранатом для окрашенных волос чистая линия забота о красоте в нашей природе молочный латте насыщенный капучино молочный насыщенный Молочный. насыщенный На кафе и капучино быть разными одно удовольствие готовились к вечеринке, а не к насморку? на Атривин к вашим услугам. У меня есть три желания. Я хочу... Облегчить три симптома насморка с Атривин Комплекс? Ваши желания могут быть исполнены. Атривин Комплекс помогает бороться с тремя симптомами насморка. Заложенностью носа, течением из носа и отеком. Это просто волшебно. Меня зовут. Симптомы три, ответ один. Зови на помощь Атривин.